Эй, hey, hey! hey, мой дорогой зритель, давай не терять ни минуты и перейдем сразу к конфигу. Главный герой теста, Ryzen 3 3100. 4 ядра, 8 потоков, сам процессор разогнан до 4,2 ГГц. В стойке у него частота 3,9 ГГц по всем ядрам. Материнская плата MSI B450A Pro Max. Протагонистом выступает Core i3-9100F. 4 ядра на 4 ГГц. Материнская плата Gigabyte Z370M DS3H. Остальные комплектующие были одинаковыми. Два стика по 8 гигабайт, G-Skill Sniper X на 3600 МГц, CEL 16, ASUS Turbo GTX 1080, SGO, ID Cooling, Aura Flow 120 мм, SSD SmartBy под Windows 10 1909, SSD Keyfade 2 240 гигабайт под своп, WD 1 ТБ под игры, и еще один W на 1 терабайт под ShadowPlay. Все замеры проводились отдельно от записи игры, по три раза, в избежание рандома. Запись экрана нужна лишь для демонстрации общей картины. Настройки выставлялись ультра 720p без сглаживания. Ну что же, дуркалёт заправлен, теперь можем начинать. Первой игрой для теста будет CSGO. Пок-пок-пок! Для CSGO картошки хватит! Да, вот только это популярная киберспортивная игра важен input lag, а из-за особенностей движка адекватный input lag появляется только после 240 fps, Поэтому большинство хотят иметь минимум 240 кадров, чтобы не было проблем и чтобы их высокочастотные мониторы не выжигали глаза низким фреймрейтом. В нашем же случае мы проводим сравнение производительности на ядро, где, естественно, обходит 300 в силу высокой частоты. Anvil Engine очень хорошо параллелит запросы, поэтому дополнительные потоки в купе с высокой частотой позволяют новинке выйти вперед. Сильнее всего это видно по статистике 1% лоу. Cost Rican Breakpoint. Несмотря на то, что эту игру мало кто знает, я решил ее добавить в тест. Обновленная микроархитектура Zen 2, 8 мегабайт кэша на 2 ядра, позволяет R3 выйти вперед. В этом ролике будут две игры, где 300 разрывать своего оппонента, и одну из них вы сейчас видите на своих экранах. GTA 5 технически отстала игра, поэтому даже с преимуществом в 3% вы также будете грузиться бесконечно в онлайн. Battlefield 5 даже несмотря на DirectX 12, основная разница только по статистике 1% лов И разница существенная. Спасибо огромному кэшу. Помните, я говорил, что будут две игры, где разница будет неприлично большой? Так вот, Call of Duty Warzone и есть та самая вторая игра, 150 человек, огромная карта. Это тот случай, когда 44 уже все. Призы, маленький и средний фреймрейт. Это все про i3. Я сыграл на каждом процессоре по 3 мапы, в городе, в лесу, в аэропорту, поэтому данные максимально реалистичные. DirectX 12? позволяет задействовать весь потенциал 300, а большой l 3 кэш позволяет процессорным ядрам не простаивать. Следующие игры предложили подписчики Мир Пекаря. Не забудь подписаться. Их очень сложно синхронизировать, поэтому я просто выведу результаты графиком. Valorant, карта Haven 5 на 5. Настройки ультра, Full HD. Игра, где топовые камни не могут выдержать 1% лоу выше 144 FPS. Warface. Карта нефтебаза. 16. Внимание, 16 человек. Ультра настройки. 1080p. Шейдеры выключены, знающие люди поймут. Даже после перехода на 64-битный клиент, младшие модели не подходят для 240 Гц, несмотря на то, что прирост фреймрейта в полтора раза. Вышло очень интересно. Процессор за 7000 рублей удел своего конкурента за 6. Это тот случай, когда производительность растет нелинейно относительно цены, и это здорово. Новый младший Ryzen мечта для людей типажа вставил и забыл. 8 мегабайт кэша под каждый кластер, где 2 ядра. Только вдумайтесь, можно бесконечно сравнивать цифрики в аиде, но какой в этом смысл, когда огромный кэш компенсирует задержки? Да, возможно, тест не идеальный, потому что камень была разогнута до 4,2 ГГц по всем ядрам, когда из коробки частота будет в районе 3,9 ГГц. Возможно, в реальности люди будут упираться в свою видеокарту, но фрезы и просадки никто не отменял. А я повторюсь, из-за огромного кэша и СМТ их не будет. Поэтому 300 становится выбором пролетариата. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мое сообщество Мир Пекаря. Всем пока!